При копировании prefab в запущенный проект не создается краясет кэш. Копируйте prefab вместе с краясет кэш. При создании дубликата префаб в Asset браузере не сохраняет новые настройки компонентов в моделях prefab, поэтому используйте кнопку Clone All и создавайте новый prefab.